всем привет дорогие друзья добро пожаловать на очередной обзор варкапа под номером 305 карта слик инх 3 ок я так понимаю ну маппер слик очевидно посвящена на, я не знаю наверное либо анху либо Индеру, да, либо инху андеру и андр и так далее. В общем-то, давайте посмотрим. Я ее не играл, я так немножко видел. Но в целом, я думаю, мы разберемся. Так, значит, тут у нас небольшая Тартура. Идем по, по решетке, да? 3D, 3D решетка. Очень-очень классно. Далее у нас просто стрейфы рампочки, по которым наверняка не очень удобно прыгать, ограниченное количество бфги и сюда и мы умираем. Да, мы умираем, давайте попробуем еще раз. Но это, судя по всему, вот вся карта. Как я видел, демки достаточно как бы короткие. Дональд победил. Так, у нас БФГ не отбирают. То есть здесь дают еще Рокет. А, еще... Ага, еще наверх. Так. И вот это финиш. То есть э, здесь, я так понимаю, основная проблема на этой карте хорошо вылететь с БФГ, во-первых. А Во-вторых... Очень хорошо исполнить финиш. Тут, судя по всему, можно как-то вдоль стены, либо вдоль той стены, да, как угодно. И, в общем-то, роутинг на финише, я думаю, кто как исполнит это зарешает, скорее всего. Телепортов нет, это очень плохо. Ну, я не знаю, ну карта маленькая, собственно, что тут смотреть. Я думаю, что давайте перейдем к демкам. Давайте сейчас плюс-минус пройдем. Осталось БФГ, здесь нам будет Рокет. И вот здесь нам, то есть, А, вот у нас есть типа рампочка, да? Ага, и в обратную сторону. Ну, как-то, <с> я не знаю. <с> наверное, как-то так. То есть нужно скорее всего отсюда в идеале куда-то вот к стене примыкаться, да и залетать сразу на финиш. Ну ладно, давайте смотреть. Я ничего такого прям сказать про эту карту не могу. Начинаем, как всегда, с WQ3 256, Кузлех открывал машинганом дверь. Главное, что все получается. Ага, вдоль столба можно. Ну да, ну да. Ну в EQ3, конечно... Шафт в EQ3 это тяжеловато достаточно. Так, хулиган. Давай, не уходи, только кофе делать. Чай, кофе. Давай, Паш, ты справишься. а может и не справиться, да, кто кто узнает, кто знает. Хорошо. Если мы пропустим какую-то часть демки, я не виноват. Ну что, такие демки отсылать не нужно, ребята. Я вам всегда говорил и буду говорить, нажимайте kill, Отошли куда-то, пришли и начинаете играть. Нажимайте kill. Чтобы демка у вас была не вот такая. Так, все, пошел хулиган. Да, здесь можно, значит, одним столбик срезать. По стрейфу все неплохо. БФГ тоже неплохая. Правда, у вот Трампу не задел. Получается, что с нуля немного. Ну, тоже вдоль столба. Ну, вдоль столба, я так понимаю, это основное. Это основной будет роут. Так, Керф из Китая. 24.8. Йоу, Керф. Не скипал столбик. То есть это уже плюс э, около секунды. То есть минус, да. Задевал рампу чуть-чуть. Вылетел не совсем с нулем. И решил вот так вот. Ну так тоже неплохо. Так даже, возможно, быстрее, потому что... Ну, в некотором случае, потому что не надо стоять целиться возле этой трубы, а можно просто сразу начинать подниматься, и это будет быстрее. 25 механик. Так, столбик тоже не срезал. То есть это два прыжка минимум. Интересно, интересный роут. Интересно. Так. Тоже хорошо вылетел. Сразу на шаг. И тоже сразу поднимался. Даже вот так, ну, почти мог бы. Мог бы, да, наверное, залететь на финиш. Наверняка так можно. Ну, я думаю, что кет возможно нам покажут что-то, либо в цп мы что-то подобное увидим Вовка 23.3 Тоже, значит, не скипал столбик Так, здесь не использует бфгу Хочет на вылет Да, да, да Ну, нормально, нормально Немножко врезался даже вот так. Нормально. Блин, слушайте, вообще нормально шафт. Единственное, что вот под, подврезался чуть-чуть, это, конечно, затормозило. Хотя, учитывая, что пушка дается не сразу, возможно, в этом не, ничего такого как бы и нету. Но шафт выполнен хорошо. Стрейф, конечно, можно и получше. То, что не скипают, ребята, конечно, один столбик. Это нужно тестить. В принципе, видно глазом, плюс-минус опытным, что можно залететь. Ну, у вас еще, так сказать, все впереди, поэтому... 22.2. Прокипов, третье место. поздравляйте, тебя, Прокипов. Тоже не скип... А подожди, а... А я же видел, что скипали, да, этот столбик? Или я что-то не то увидел? Так, ну... Вот с бфгой на самом деле не знаю. Мне пока вовки вариант больше нравится. Единственный вопрос исполнения. М -м так, а кто это сделал? Это да керф сделал. Давайте я хочу найти... Кто-то же скипнул, да? Так, это не тут. Это у Паши было. Или мне показалось? Или там нельзя скипнуть? Так, мы помним, да, что у него там 25 минут он подойдет. Обзор коротенький, немного спонтанный. Поэтому, если что, уж не ругайте, так сказать. Так, я все пропустил. Блин. Так, а чё, я, я видел уже, точно у кого-то нет? А давайте, давайте, знаете, проще. Я зайду сам. СПМ, да? Без разницы. Какая физика? Места Прыж... прыжков у нас везде одинаково. Ну да, вот. Все, вот заступом, пожалуйста, можно залететь. Так, ну все, значит, минус, минус, минус, минус всем всем минус кто не сделал я почему-то что у меня вылетел механик что сделали кузлех вообще сделал так ладно второе место к он же он же кто так тоже прыжок не скидал ну то есть это целый прыжок это больше даже это очень много времени так много скорости но ну как-то бы вот одну дефагу сейвить все-таки, как сделал Вовка. Хорошо залетел четенько, мог бы еще в пол, правда, под себя пострелять, но ничего страшного. Ну и первое место, кет, 19.8. Тоже не скипал. А в чем смысл не скипать? Так, ребят, если кто-то шарит в этой карте. Ну вот это вот да, на вылетеет, это а очень все хорошо. То есть Вовка был ближе всех, по идее к рекорду. Ну и шафт безупречный. Ну, не самый прямо, но очень даже хорош. Получается, что Вовка был ближе всех к этому, просто он это исполнил по мере своих возможностей, а кет это сделал по мере своих. И если дать Вовке там скилл, не скилл, допустим, опыт, да, как бы скилл можно измерять опытом в целом, если, если мы не смотрим на Зерга, конечно, но если дать, думаю, Вовке там опыт ковида, да, или про кипопа, хотя про кип поп не самый, конечно, опытный то у Вовки мог бы быть очень даже хороший темп. Но вот он единственный икет сделали на, вы, на вылете БФГУ, что ну, ну, Вовка не совсем так сделал, но опять же, по мере своих возможностей, но это немного расстраивает, потому что очевидно, что БФГУ надо на выход вкидывать, типа, одну обязательно надо сейвить. Ладно, мистер Машум и майка 23.7 ЦПМ. Поехали. Тут у нас... Ну, тут у нас с джампами можно всяко-разно поскипать, естественно. Боковыми кнопками не поворачивает. Всю буфу тоже потратил. Джамп, кстати говоря, неплохой. И тоже по трубе. Ну, пока что очень не... Не уверена, но это, естественно, все придет с опытом, а пока что я порекомендую больше играть стрейф именно э, карты какие-либо там, Бронстар или еще что-то, у меня на канале можно найти плейлист э, с видосами, там есть 10 Стрейв карт, которые нужно поиграть. В общем-то, для уверенности просто в движениях, для ориентирования себя в пространстве и так далее. Стрейф в первую очередь надо играть всем, грубо говоря, там, новичкам, кто еще не освоился. Потому что стрейф очень помогает медленно вкатиться в эту тему, потому что пушки это очень быстро. 22.6 ЖК Су. Плохую вариант но опять же это медленно. Пады медленно, на падах ярмов ЦПМ тоже надо скипать. Более, так сказать, это более эффективно. Но нормально, хорошо поднялся, уже более уверенно себя чувствует. Все неплохо. Так, Шихуа. 21-9. Вот просто чётенько забрался. Такой вариант тоже имеет место быть. БФГ не самый эффективный. Опять же, всю БФУ потратил еще и в рампу него вал, Это все очень большие минусы. Еле как, по идее, забрался. И таким вот образом финиш почти в U3. Ну нормально. нормально. Так, кузлев 27.5. кузля, Кузлех? А где кузгух? кузлях Напиши-ка нам, где кузгух потерялся. А вот Кузлях, наверное, и заскипал, да? У него, у него всегда ЦПМ. Очень похож с ИКУ-3. Поэтому я позволю себе... Скорее всего, это Кузлях сделал этот скип. Сделали его... Я бы дал Кузлях тебе... Конечно, за оригинальность даже, да. Но учитывая, что по сути никто этого не сделал, кроме тебя, давайте убедимся. Давайте убедимся. Ну да. То есть, это... Он, конечно, это все сделал медленно, но это очевидно. Это должно быть быстрее. Если это не быстрее, то я не знаю. Ну и кет, да? А кет, давайте кета посмотрим это сделал если кет этого не сделал возможно это и медленнее из-за дальнейших спейсингов, скорости и так далее 42 но ну, просто я не знаю по моему этот пад скипать быстрее по моему ну ладно не отвлекаемся так сказать тина и нансим 21 5 чуть-чуть переголку кузле ничего страшного я глотнул кофеек без асмлэра вот тоже пожалуйста человек либо видел либо сам нашел очень быстро быстрые флики но лучше бы конечно но нормально кстати движение мышкой мне нравится то есть понятно что это все очень медленно пока что исполнил но Движение мышкой мне в принципе нравится. То есть, возможно, если товарищ из Беларуси будет стараться чуть лучше, то в будущем он будет очень-очень сильным, я так могу сказать. Потому что эти флики, они вроде как достаточно четкие, понятно, что нужно добавить еще немного опыта и практики. Но. Не знаю, мне нрав... Мне понравилось. Итак, синтакс 21.5, опять же тоже двадцать и пять так бфгу оставил на выходе, но она, судя по всему, не использовалась да минус минус конечно тебе так минус э, минус говорю бестеркс восемь Тоже, получается, скипал. Вот, хотя бы, завязано в ФГА уже хорошо. И от стенки... А, даже так. Ну, неплохо. Неплохой вариант, но, опять же, медленно. Потому что до финиша нужно еще сделать целый прыжок, который можно, по идее, зашифтить. 24, квик. Йоу, квик. Уже вот скикнул всю бы потратил скорости с ракеты мало ну да как-то слабенько конечно славенько возможно карта не очень удобная для квика но тем не менее это очень слабенько для квика я считаю что это очень слабенько так, то же самое время поставил Мантура из Германии. Мантура. Ну, вылет хороший, но опять же, БФГУ не оставил. Ну, тоже вот более-менее адекватный вариант прохождения финиша. Так, шаркости. 20-0. Все тихонечко. Даже, видите, по чекам было типа, плюс 800, а там было плюс 600, если еще второй пац задевает. Немного поторопился с последним бф и это сыграло... С ним, так сказать, плохую шутку. Но финиш плюс-минус хороший, но вот э -э -э, BFG, конечно, пока все хромает, но оно и понятно, не каждый раз на картах видишь BFG. Я это понимаю, но нужно как-то адаптивнее себя показывать. 20-20-19 гейп-нутик. 800 ну не знаю ну лунтик тоже бы в не заюзал не знаю, что вы прям меня расстраиваетесь финиш что-то тоже, Шаф, понятное дело, тоже не каждый раз видишь на картах но опять же... Потренируйтесь, посмотрите, какие углы нужны, что как, я не знаю. Выглядит пока все как попало. Просто прошли все. Кипиш 19-0 Так, Кипиш реквестировал его демпу с третьего лица. Пожалуйста, давайте будем смотреть третьего лица. Так, БФУ оставил, ставим. Использовал ее не промпух. Это небольшой минус. Но поднялся хорошо, и то, что он дострейфил до финиша, это минус, потому что нужно, естественно, дошавчивать до финиша. Так, хулиган, 18.4. Но тут нет у меня чека, конечно, посмотреть бы. Ну, посмотрим на топовом месте. Как бы топовое место явно сделал все правильно. Вот. Вот. Вот это хорошая бфг была. И до финиша себя чуть-чуть подшафтил. Все. Вот, вот, вот так надо. Серги Гикус. 18,4. Плюс 800. Такой же человек, как у Лунтика. Тут. вот, вот. Вот же ну вот. Ребята вообще идеально финиш взял. но лучше бы конечно прислониться еще к стене и пошафтить немного ну-ка 18-0 ⁇ -ну-ка вообще смотри плюс 1 и 1 супер старт вот только у него было даже настолько много скорости что это было не обязательно не обязательно было поворачивать после рампы, он бы долетел, точно бы долетел. И небольшой минус, что очень много ходил пешком, когда дали шафт. То есть, чтобы подняться, очень долго ходил пешком. Я думаю, что в ЦПМ нужно искать какой-то роут, чтобы от ст... не от трубы подниматься, а от стены. Потому что ты летишь в ЦПМ, у тебя много скорости. тебе, Мне кажется, что надо от стены находить какой-то способ. Понятно, что от стены там тяжело. Фиг пойми куда кинет и так далее. Но я рассуждаю, как бы, допустим, как сделать быстрее. Вот и все. 17.6. Ну, может и можно сделать спрессинг себе от классники и от ракеты. Вообще и 1.2 чек Все быстрее и быстрее у нас получается старт. Бофобу завязал заезжал потом. Ну вот, да, например. Тоже хороший вариант. И вообще не прыгал. Хороший, хороший вариант. Красавчик. Так, эфиоп, который русский. 17:1. Ну, старт пос послабее, конечно. Минус 3 получается от предыдущего. <coughs> Зато очень хорошая БФГ. И тоже от стены. И тоже можно сказать аналогично. То есть э, ну тут уже просто в исполнении, я так понимаю, разница, потому что старт у ФИО даже на 03 на хуже, чем у двух точки. Так, Нью-Йорк Путин Лэнд, это у нас Россия, я так понимаю. Ой. Две бафи... Ой-ой-ой. Вот. ЦПМ Я думаю, выкуп 3. Тоже так можно. Вполне себе. Хорошо. Хорошо. То есть это с цел багом. уже у нас ребята подъехали. То есть кидаем две бафиги. Можно и больше. Я более чем уверен, что можно и больше. Наверное. Давайте посмотрим. Не будем, не будем торопиться. Так, стеза. 16.8. 1.4 вообще чековы. Правда, вот не стрейтил потом. Это большой-большой минус. Тоже 2 оставил, чтобы сразу взлететь на ракету. Ну не знаю, может быть и нет смысла делать больше. Но финиш хороший. Еще бы шафтом себя подопнул к финишу и было бы вообще отлично. Механик 16.2. Так, чека, у меня здесь нет, это онлайн. Тоже тоже точно так же, еще и задом. И поднялся, как? лайну ну финиш, конечно, немножко запоров, да. Ну, ничего страшного, ничего страшного, уже сильно, уже сильно пошло, уже круто. 15-8, Хейз соболезную Хейз. тоже не сам лучший, механика а быстрой гораздо лучше, и тоже две бы фиги оставил 1337 были и все четенько. Нормально, нормально. Боюсь представить, что там на полторы почти секунды быстрее на самом деле. Про 15.4. Вообще, пока что самый лучший вариант показал, по-моему, как раз-таки Механик. Или кто-то до Механика. Так много демов, что я не особо э, запоминаю. Очень быстрый финиш, кстати говоря. Очень классный финиш получился. Э, вариант, когда ты с первого ящика прыгаешь на третий из даблджампов. Мне кажется, это намного быстрее. Потому что, если делать вот как про кип Ну, давайте Пузо посмотрим. 15.3 если он сделал как надо, то я попутно и объясню наглядно. То есть здесь вы еще летите в воздухе над этим ящиком. А при даблджампе с первого тоже очень хороший финиш. Ну, здесь Пус выиграл, скорее всего, на том, что у него финиш был получше. Прокипоп делал финиш как бы от другого угла, да? А пусть сразу к финишу двигался, и это немного быстрее. Так, Рейн у нас третье место. Поздравляю, Рейн. 15,1. Почти 15,2. Ну, это медленнее. Старт медленнее, по-моему, такое. Тоже две бфги. Тоже... Вот старт по... Точнее, финиш побыстрее. Все сделано четко, но на финише немножко, прям вот запнулся. Это, конечно, печально. Так, зига 14.8 из Сербии. Вернулся наш товарищ. Вот, я про это говорил. 1.6. Вот. То есть это, это просто настолько очевидные вещи, которые вы не делаете. Я говорю сейчас не про... А Лунтика там, хотя Лунтик уже достаточно опытный, я говорю не, не про там Кузлеха, да, и там каких-то, я не знаю, вот не про гриб, не про гриба и Кузлеха, например, кто еще возможно такие вещи не видит. Я думаю, что про кипоп-то уж и вот вообще вот топ-10, э, должны видеть такие вещи, потому что это очевидно быстрее, ты, ты проводишь лишнее время в воздухе, типа. Ты, ты играешь ты фраг, <смех> а не э, в героев, типа не в стратежку какую-то, не в шахматы. Ну, в общем, ладно. Дональд первое место. Поздравляю тебя, Дональд. Давайте посмотрим на эталонное исполнение с даблджампом. Все четенько, 1.7. Скорости много, еще и буст. Отлично, почти, грубо говоря, минус джамп получился. Правда, вот финиш, по-моему, у Рейна, у Рейна и вот у... у Сгаза самый четкий финиш. Самый такой, вроде как, адекватный. Ладно, пойдемте посмотрим результаты. В общем-то, демок в ВК-3 было очень мало, потому что в ВК-3 карта такая себе, будем честны, да. И ЦПМ целых 26 демок. Дональд, собственно, получает 52 рейтинга. Дональд вообще выбился уже в топ-1 ЦПМ. И, в общем-то, неплохо. Неплохо. А ЧИД на да, 10 у нас. То Кипиш получил минус 1. Думаю, ничего страшного. Пус сыграл как сыграл. Получил 0. Ничего необычного, да? 0. И Кузлех получает минус 7. Но это лучше минус 7, что у него было, судя по плюсику. То есть он мог получить. То есть он получил меньший минусы из полученных, я так понимаю. В общем-то, вот такие вот результаты. Всем спасибо. Такой вот коротенький обзор. И не знаю по поводу следующих обзоров, не знаю по поводу стримов, сейчас все очень грустно, у меня еще телефон сломался, так что, в общем-то, приходите на стримы, не знаю, когда они будут. Ну и все, всем удачи, всем спасибо, всем пока.